Урок литературы. Вовочка рассказывает отрывок из стихотворения. Когда-то надежду я имел, хоть редко, хоть в неделю раз задумался. Учительница, Вовочка, что, опять забыл? Вовочка, нет, просто я понимаю, какое же прекрасное имя Надежда.